Мы с тобой звездопад Два билета на паром Танцевали до утра Под неоновым дождем Мы меняем города Обстоятельства на сон Откровенная вчера Ты сегодня в мире Отпечатки на руках, заводный магнитофон Время тихая вода, утекающая вон Кто не видел в небе знак, потеряет осень ног Снова в мире пустота, а в медузе осьминог Медуза, медуза, медуза, друзья Медуза, медуза, медуза не друзья, не друзья, не по-доброму смеясь. Нажимаю на курок. Убиваю твою грязь, нападает на пол. стать чистота, твоя белые И бездунные глаза, ты, актриса, моих снов. С тобой, не друзья, притворившись женой ты приехала на час, но останется. Читай мне до утра, обжигай меня всю ночь Не получится унять настоящую любовь Медуза, медуза, медуза, мы друзья Медуза, медуза, медуза, медуза, медуза, мы друзья Медуза, медуза, медуза, медуза. Медуза медуза, мы друзья. медуза, медуза, медуза, медуза, медуза, медуза, медуза, медуза Если получилось записать первую дубль, то вы видите это видео. Я надеюсь, вам понравился кайр. Если так, пишите ваши гневные или не гневные комментарии. Я понимаю, что дахайпова сейчас все слушают, поэтому собственно не записываю. У меня такой вопрос. Вышла новая песня Фильга. Хлопья летят Наверх. Если вы хотите Слышать ее от меня, то дайте знать Пожалуйста, своими лайками. Чем больше их будет, тем Скорее, скорее всего, я запишу Вот. Если есть предложение На ну выказанных, пишите. Вот. Ругайте меня, хвалите меня. Я все ваша. Вот. До новых встреч. Пока.